А, да, все, я в эфире. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Максим, это канал Max Effect. Добро пожаловать на мою трансляцию по Papers Please. Интересно, сколько вообще людей в 2020 году будет смотреть Papers Please? Я попытаюсь ее пройти за сегодня полностью, потому что в принципе она проходится за 3 часа. Надо только уметь знать все. Все, мы в игре. Начинаем, начинаем, начинаем. Очень быстро, очень быстро нужно проходить. Мы спидраним. Мы спидраним. Вот, Арстоцка, э, Арстоцка, Арстоцк. разрешаем. все, проходи быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Следующий, давайте быстрее. Следующий. Ну давайте скорее заходите. У меня спидран тут, между прочим. Блин, у меня спидраны, я такие фейлы делаю. смотри как кажется, у тебя документ просрочен. А, а, не совпадение, все. А, что? Не может быть, мне его только что пробили. Ой, ой, не надо мне тут рассказки рассказывать. Мне знаешь, сколько таких проходит каждый день перед вами, говорят. О, мне только что пробили. О, не знаю, наверное, опечатка. Вы проверяете свои, свои документы изначально. Вот, видишь, вот женщина. Ты же не женщина, дружище. Ты же не женщина. Так, а, при... а, смотрю, скучаешь, захочешь... А. Ну что, ну что это такое? Я даже не знаю, как реагировать. Ладно, проходи. Ваши документы. Этот пункт вообще зря открыли. Вот ты че сюда пришел, дружище? Ты простоял в очереди. Пять человек подождал, пока пройдут перед тобой, чтобы сказать: этот пункт вообще зря открыли. бу и пошел. Вот знаете, ходят такие вот люди. Постоянно, вы знаете, недовольные. Такое ощущение, как будто их смысл жизни только в том, чтобы ворчать и всем портить жизнь. А! А! Надо скорее, блин, блин, не успел. Теракт, теракт нам тут устраивают. На второй день обязательно происходит теракт. Вот, дружище, просто бежит, бросает гранату. Ну, смертник, чё с него взять? Панику создал. Лауренцо Ава, привет, Хот готова осчастливить тебя в любое время. Не. Ну, ай, ай, ты... Короче... Не буду ничего говорить без комментариев, ребят. Ну вы посмотрите, ну как. Что? Проходи в розу греха, спроси, о, -о, о Наш дружище пришел! Арстотска такая великая страна, паспорта не нужно, верно? Без паспорта нельзя. Ладно, ладно, понял. Потом приду. А тут я еще отвлекаюсь на. На сообщение. я же проверял его имя! Штраф 5 кредитов. Дружище, ну ты молодец, конечно, нарисовал паспорт. Э, супер, все классно, но, блин, он не настоящий. Везде одобрено. Ок-ок-ок-ок. Вы чего, неправда, его уже одобрили. Отказать. Приходи в следующий раз, сделай хотя бы настоящий паспорт. Финик, тут твоя бабка гардеробщица была. О, кто-то подписался? Кто-то подписался. Здорово, спасибо. Спасибо за подписку. Спасибо за подписку, Артур Назаров. А, о боже, как, какое страшное фото. Тут твоя бабка гардеробщица была, предлагала Максу сходить в стрип-клуб. Да, возможно, это была она. Возможно, это была она. Чел, офф и стрим. Нет, не офф, на стрим. Нет, не оф на стрим. Вот и зачем подписался, Артур Назаров, чтобы написать оф и стрим? Очень мило с твоей стороны. Ага, а -а -а -а, у меня ага, ага. О -а -а -а -а. очень внятная у меня речь. На моем языке это обозначает: проходи, пожалуйста, мы тебя пускаем в нашу страну. Слава аршатовские. Что, Максим, сложно играть, читать чат и еще и на вопросы отвечать? Да я вообще запутался. У меня просто мозг взрывается сейчас. Я, <laughs> но я научусь. Со временем научусь. В чем прикол играть в игру, которую в пейнте нарисовали за 2 часа? А вот в чем прикол. Видишь? Видишь, вот. Видишь? Семья проходит через паспортный контроль. Вот муж прошел, у него все нормально. Но у жены нет разрешения на въезд. Она потеряла его. Где ваше разрешение на, на, на въезд? Спрашиваю, спрашиваем мы. И она нас умоляет. Она просит. Она просит нас пропустить. Если она вернется в антигрию, то ее убьют. Что нам делать? Это же это же жестокий моральный выбор. Пропустить ее и не разрывать семью. Или отказать ей и сделать свою работу, но при этом... Какие, каким последствиям это приведет? Так что я ее лучше пропущу. Лучше ее пропущу. Спасибо. Мы никогда вам, вас не забудем. Вот, вот в чем. Вот в чем смысл этой игры. И даже несмотря на то, что мы получили замечание за то, что получили штраф. У меня на душе спокойно. Смотрите, она приглашает нас в розу греха, но говорит, что будет работать в общественном питании. Ясно, какое общественное питание. Следующий. Следующий. А, все, нашел мне соответствие. Ты не мужчина, ты женщина. Теперь мы можем проверить на самом деле, являются ли они мужчиной или женщиной. Теперь у нас есть такая возможность, если вдруг не соответствует, то мы можем взять и посмотреть. Да, действительно мужчина. Действительно мужчина. Все, разрешаем. Проходи. Вопросов нет. Ошибка в город выдачи. Я Я забыл, я забыл. Вот путаюсь, путаюсь, путаюсь, путаюсь. Забыл, надо было его обыскать. Ах. Эй, все, теперь я деморализован, я не знаю, что делать. Доминик повлек, сейчас если еще штраф за тебя влепит, то я... Да, да, да, да что? Ах, ладно, простите, я не хотел. Да что, блин, М -м -м, еще пять кредитов, штраф. Ой, надо быть повнимательнее. Я уж думал, что Джорджи во второй раз на сегодня пришел. Привет, вы шпион? Что? Нет. Я охранник, меня зовут Калинск. Чувака Калинс, Калинск зовут. Походу, разрабы пасхалку сделали и назвали персов в честь своей игры. А что, у разрабов, у Лукаса Поупа была такая игра? Калинск? Расскажи поподробнее. Да, ты сейчас играешь в Калинск полный. Эм, Чарл... Чарль Яблонская. ой, <смех> а, дж, Джаблонская. Так, паспорт, паспорт, паспорт, дружище, дай паспорт. Ты, ты, ты идешь на паспортный контроль, там нужно предъявить паспорт. Но почему вы об этом забываете? Паспорт, где твой паспорт, Науми Шестаковна? Где твой паспорт? Что такое паспорт? Спрашивает у нас Науми Шестаковна. Отказать. Я вот сейчас вот смотрю в окно. У меня тут по улице какие-то кошки ходят. О, пришел. Э, ваш документ наши люди готовы. Начинаем завтра. Пропустите их. Короче, здесь вот такая штука. Э, можно наложить и увидеть, кто эти люди будут. Кто придет. Михаил Саратов и Стефани Грайеры. Но мы их, скорее всего, не пропустим. Мы пропустим их, если у них будут хорошие документы. Я только я лишь выполняю свою работу. В эти всякие ваши интриги я не лезу. Я простой чиновник, который, который, которому нужно содержать семью. Я простой чиновник, патриот своей страны, слава Арстоцке. А не вот это вот все. Не нужны мне эти ваши езики, ежики и всякие такие. О чем я вообще говорю? Че-то я вообще запутался. Антегри, у тебя разрешения на въезд нету. Где твое разрешение? Потерялось, у него потерялось разрешение, решил приезжать в Арстотску разрешение потерялось. Орден знает. А, это ты был что ли? А, неправильно. Неправильно, что мы тебя не пустили. Первому агенту отказано, через три дня прибудет второй, не повторяйте мою ошибку. С Свою ошибку. Слушай, ты забери свои бумажки, забери свои бумажки, мне они не нужны. Не буду я помогать ордену. Не буду я помогать ордену. Все, уходи, уходи, уходи. Так. У тебя еще никто из родственников не умер в игре? Нет, не умер Они болеют, мерзнут, голодают Но пока что еще никто не умер Потому что я вовремя их кормлю и грею Чего? Чего? На паранодельность на стене? Какое тебе дело до нашей грамоты? Рахат, Рашит, Из ведра сюда приехал Какого черта? все сходится? Ты, ты прям как это грамота Дешевое дерьмо. Слушай, ты, ты там самую темную самую подземелье его бросьте, чтобы ему пусто было. Оскорбляет у Наростовского чиновника, как, как он смеет вообще. Рахат Рашид приехал из ведра, не обсуждает политику. Но это же в игре происходит. Не, не, вот что, вот. Вот все, что я могу на это ответить мя, Еще раз, если ты не понял мя. Блин, теперь еще эти биометрические удостоверения проверять Ой, замаюсь я с этой работой Плачут еще плохо Что за работа вообще? Платят копейки Приходят постоянно кто-то Кто-то приж... кто постоянно Кто-то приходит, что-то контролирует Какие-то эти происходят Теракты Еще люди тупые. Забывает, задавает, забывает подавать паспорт на паспортном контроле. Или говорят, а что такое паспорт? Мы не знаем, что такое паспорт. что мне с ними делать, а? Что ж, всем до следующих встреч, до следующих видео, до следующих стримов. Всем пока.